Mm. Вот они проявились, ведь это было, было Хорошо, Миш, Ну, опять же, только где-то в суфолсах, блин, в Меренке, блин. Вот, ну это опять же, да, Миша, благодарим, да, и за деятельность твою, твою сверхполезную, да, э, по, во всех смыслах, да, вот. А то, что где-то проявляется, это опять же из-за того, что мало народонаселения, которое это дело поддерживает. А -то, на самом деле мир же выглядит так, как мы его по договоренности рисуем. Вот вбили вот эту хрень в эту бошку, да, что летают какие-то самульоты и оставляют какие-то химтрейлы, да, какие-то следы, которые гадят. Вот. И люди поверили, да-да, действительно, ля, летит и гадит. Летят и гадят, да. Вот. А те, которые хоть более-менее внимательны, они обращают внимание, что это не самолеты. Не совсем они самолеты. То они там зависнут, то еще чего-то, да. То есть это нарисованная голограмма. За счет массовой вот этой веры, вот эту хренотень, да, они вот проявляются. А мы вот этих вот самолетов не видим. У нас оно проявляется по-другому. У нас проявляются именно последствия таких вот ну скажем так надпланетарного воздействия шум в основном вот у нас этого не, не наблюдаются у нас сами, сами последствия то есть проявляются определенные такие огромного размера вот эти ну я неоднократно говорил да вот а как таковые самолеты с вот этой химией нет у нас такие не летают вот и как ты правильно сказал общая договоренность вот это опять же здравые люди должны договориться Опять же, создать этот, блин, мир в этом звездном храме, как бы он там ни назывался, как только по, по чесноку, по без всяких этих самых, ну и двигаться дальше, развивать его, улучшать, строить. Вот. А сейчас эта договоренность без договоренности в виде этих самых ТВ-программ демонстрируется людям, прогнозов, прогнозов погоды показали в утренних этих самых там условно несколько миллионов посмотрели по, ну, на вот этой какой-то территории где вот эти будут осадки или их отсутствие посмотрели о все будут эти самые все поверили поехала полетели тучки настоящие они будут тут же понимаете можно даже и Зевса в этих не не прикручивать потому что сила даже сила в массе вот этой вот биомассы Материализуется прям там облако, если вот в дождь поверят и все. Материализуется туча, вернее, и польется эта дождь без всякой техники, без всяких мега там каких-то этих самых Аврор, Зевс и всего такого прочего. Это просто, опять же, эти понятия пришли для... Для тех, которые для понимания. Альтернативщики вот, Которым нужно именно что-то вещественное Пощупать ну, Нового это, да. уровня костыли нового ну, уровня, Я не удивлюсь, приборы. что эти Зевсы и Авроры Тоже точно так же материализовались Для вот этой части Потому что их растет количество альтернативщиков Начинают за эти Зевсы и Авроры говорить те сделали, летают огромные Корабли Маскирующиеся тучами снизу И поливают, или там посыпают И все такое прочее так это, видите, так это происходит. Говорим, в говно, вот, да. то же самое. вот, и вот получается, понимаете, сколько раз я захожу в этот звездный храм, блин, и там все время пусто. А там надо собраться, вот как говорил Рахман Торер, да, должны собраться, вот, и опять эту конвенцию перезаключить. Потому что, получается, туда шалупонь какая-то забежит, и раз вот... И это. Пахабное слово пишет в конце этого. Да. Помните, как этот, э, простоквашина, блин, под, дописывает какую-то охренотень, и все, весь, даже здравый текст вначале превращается в пургу. Вот, что, собственно, и сделали. Вот это же сородение, вот этот ресурс, они говорят, что несколько раз переписывали вот этот текст этого самого, да, звё... договора в Звездном По какому праву, блин? Елы-пало, вы что, охренели, что ли? Это как даже вот эта вот пурга с этим самым, да, с как он, блин, в 91 году референдум этот, да, советский вот, понимаете, там его нельзя ни замолчать, ни закрыть ни каким-то образом, все, собрали все эти дела, и в этом вот я полностью согласен с Марией Каменской, да, полностью согласен Итоги референдума переиграть никак нельзя. Нужно, ну только если впихнуть невпихуемое. Это нужно опять все собрать населения Советского Союза тех лет, которые уже умерли, там бумерли десятки миллионов, да, и переиграть, и сказать им, это было неправильно. Тюбик не в тюбик не запихнешь эту самую, все, это было решено. Да. Вот, понимаете этот самый? По, в плохом смысле с этим в этом сыграл Купцов который говорит, что да, на самом деле там все переиграно было, голосовали за зеленый этот, как он говорит, бантик с этим самым, что надо было, я говорю, как-то как сон, пере, сон, ну да, сон пересон, не до сон это самое, надо было говорить нет, а все говорили да и все или наоборот, я уже сам запутался в этом в том, что он это самое сыграл. Говорили, хотите сохранить? Да, хотите сохранить и все и никаких этих самых не было. Вот. хотите его поменять, чтобы стало по человечески Безусловно, хотим. Все. Вопрос этот самый. Ну, а такое этот самый, как мне матушка говорила, меня это возмущало в детстве, да? Она не набожная была, да? Вот. Ну, икона в доме была. Вот она говорила этот самый, да? Я все время спрашивал, а что так хреново? А потому что с Богом как-то вот Определенные нелады. Ну, вот, к примеру, да? Э -э такой этот самый, да? Бог, вот она рассказывала такую, как легенду, да? Бог, когда уходил на небо. Вот он прощался, ну и спрашивал, в том числе этот самый, да, вот, вот. Э, а до. Э... Как там? Ну, дочка, когда посылать? Да, посылать. Когда просят. Люди вот. говорят ним. Вот. Когда... А вот шо-шо глухой, ну, придуривается под этого. Шо-шо, когда косят. Да, и с тех пор, блядь, как синокос обязательно хуярят дожди. Потому что этот долбогенерат, дегенерат, блядь, Давно уебывал куда-то, блядь, это самое, на твоем, своей вайтмаре, да. и Вот. Не тогда, когда просят, а когда косят, блядь. Ну, такие вот, такой долбоёб, понимаете? Вот. Такие вот поверья, Да. Так, так давай, ты уже опять <laughs> да. Я думаю, что это правильно, потому что надо, чтобы народ понимал. Понимаете, дело в том, что нужно собраться, вот как вот опять же Рахман Торер, вот ну, мало здравых таких. Понимаете, команда э, на этой Вайтмаре должна собраться в полном составе, прекратить заниматься хуйней. Я не такая, я жду трамвая, блядь. Команде надо всем срочно вернуться на борт, блядь, прекратить это вот хуеблятство шароебицей, и представляйте себя каких-то дегенератов и идиоток, блин. Всем вернуться к своим непосредственным обязанностям. Все, сколько можно, блин. Вот. Я же заходил, все, есть все в сборе на этом самом, в центре управления всего этого самого, да. А в этом вот, блин, э, на этой палубе, да, на этой палубе. Вот бывают такие продвинутые, да, вот, допустим, э, кто-то из соратников тоже заходил, все это делать, нынешних или бывших. Вот. Э, я помню, что отчитывался этот самый, рассказывал в своих роликах давно еще. Э, Вячеслав Карабанов, выдающийся такой блогер, э, автор очень интересных этих самых книг, да. Автор этой идеи насчет этого самого, э, как он, блин, Зикурата этого, да, это он впервые, да. Вот. это вот Карабанов впервые показал съемки настоящие вот эти вот летающих этих так называемых неопознанных объектов настоящие они подделанные, понимаете много здравых, вот. но надо собраться всем в один момент линейного времени, а то много туда заходят и уходят, а эти придурки, которые запихают, пишут дурацкие слова. Под вот этим текстом. Там же огненный текст такой висит, блядь. А эти долбоюбы в меру своих этих самых, да. Здесь был Вася Пупкин. Или там был... Э, или еще Вот, да. И э, тычут эти самые, да, бацаками своими, куда попало. А нож, блин, отзывается, Грязными. понимаете. У них же ж, э, часть этой э, настоящей крови есть. Вот, поэтому туда, туда входят. Вот, но бэбы не хватает нормально все это дело. Вот, поэтому... Давно уже говорил, призывал, да, что вот всей команде надо вернуться вот, и всех наверх. Да, вот. И при, приступить к своим непосредственным обязанностям. Так, Все, хватит этих приключений давай. идиотских. Там.